Рассмотрим от чего зависит значение совершенной работы. Очевидно, что чем больше сила, которая приложена к движущемуся телу, тем большая совершается работа. Представьте, что вам нужно передвинуть груз, коробку с книгами на некоторое расстояние. Прикладываемая вами при этом сила равна 100 ньютонов. Затем массу груза увеличили. Коробок стало 2, и чтобы передвинуть их на то же расстояние, необходимо приложить силу 200 ньютонов. Работа, которую вы совершите во втором случае, будет в два раза больше. Ведь работу по перемещению двух коробок можно рассматривать как дважды выполненную работу по перемещению одной коробки. Зависит работа и от расстояния, на которое перемещается тело. Чем на большее расстояние вам надо перетащить груз, тем больше совершенная работа. Если перемещение тела равно нулю, то и работа равна нулю. Работа равна нулю и в случае движения тела по инерции. Тело перемещается на некоторое расстояние, но сила на него не действует. Следовательно работа равна нулю.